Я про цель хотел спросить. Она может меняться по жизни? Никогда. Хорошо. Только одна. Сказал бы. Поставленная цель и ни одной другой и не дай бог. Когда-нибудь в этой цели сомниться. А можно его хакнуть как-нибудь. Хакнуть? Хакнуть? Конечно. А вообще у коучей бывает депрессия? Конечно. И у тренеров личностного роста бывает депрессия, и у коучей даже как… Есть такое понятие «сапожник без сапог». Есть очень много ловушек, в которые действительно попадаешь, как бы понимая, что «Ой, ты это все знаешь, ты мимо этого пройдешь, ты никуда не, вот не можешь вляпаться». Конечно, есть и депрессия, и все что угодно, и есть самое Ой, я что-то по-серьезному начал отвечать на вопрос, но это, видимо, тема такая, да? Так вот есть история, когда начинаешь действительно глубоко влезать в жизнь другого человека. Пропускать через себя? Пропускать ее? через себя, включать вот эту эмпатию. И тогда, конечно, попасть в эти ловушки, депрессию То есть, легко. такой, ну, пустил себя его историю, ты говоришь, держись, держись, а сам проживаешь, блин, как тебе тяжело. Да, да, да так оно и есть. Поэтому, да, отвечай на вопрос, ответ... ну, и ответ, да, конечно, конечно. В этот момент честно, получается, с ним общаешься? Однозначно, совершенно, конечно, конечно, честно. И здесь, когда все заканчивается, ты уже начинаешь жить его жизнью или ее жизнью за рамками этой встречи. И тогда начинаешь додумывать, ой, ему бы хорошо так, или ей бы хорошо так. И попадаешь не в свою жизнь. Все своя заканчивается. Заканчиваются свои отношения, заканчиваются свои какие-то ну, вот серьезные истории. Потому что ты вот не, ну, не в своей жизни, не в своей mm -hmm. истории. Ну, вот а, опасность культуры. Стан... А она не становится своей. То есть вообще, в принципе, понятие своей же. Это Я сейчас немножко, может быть, про другое, но постараюсь давай, подраскрыть. Давай. Вот в плане э, своей. Вот часто же мы говорим о том, что мы хотим изменить мир или какие-то глобальные вещи в основном, да? И чаще Интересно, всего... в сериале «Силиконовая долина» да, Если да, это проект, который да, не меняет да, мир, любой... я не буду в нем участвовать. Да, я не буду в нем участвовать. А на самом деле, когда ты начинаешь менять свое как раз, вот тогда и начинает меняться все вокруг. Ну, то есть вот это глобальное получается. И вот здесь я понял про ловушки, угу. ну как я думаю, да, что да, я да. понял, вот. Но при этом, если это заходит, это ну не какое-то там отражение, не отражение, как это вот, если правильно говорить, проекция, проекция да? Это не становится вот уже своим, получается? Какие сложности получается. слова такие, проекции, Мне, мне просто, Мне просто ну, реально как бы, интересно Понимаешь, эта тематика. Я бы, я бы предложил другой взгляд. Я слышу. <съем> я бы предложил другой взгляд. Моя позиция, что все в жизни происходит неспроста. Вот <съем> это неспроста, вот то неспроста, погода неспроста. Все. Это можно, у каждого своя объяснялка есть. Кто-то объясняет это божественным проявлением, кто-то объясняет... это. Вот моя позиция, что все неспроста, в том числе встреча с человеком. Да. в том числе такое мое общение, в том числе такой мой опыт, ты спрашивал uh -huh. про депрессию, и депрессия – это тоже мой опыт, который для чего-то мне нужен. Но только можно себя схлопнуть, уйти в такой кокон и ничего дальше с этим не сделать. А можно, ну, поняв, что это действительно урок для чего-то данный, ну, пройти дальше, разобраться yeah. с этим. Ведь на самом деле для… ну вы меня на эту, На самом деле для кого И для психолога тем более. Очень сложно признать, ой, а у меня, значит, тут что-то вот… — Мы сейчас что-то сделали? <связывая> — Да-да-да. <связывая> Признаться себе, что что-то во мне не так, то есть, что как же, я попал в депрессию, ну, в, в, в депрессию, я попал в какую то сложность, как, я же все знаю, как, вот что сложно сделать. Когда на это готов, смелости на это хватает, мужской, женской, вне гендерной, неважно, тогда можно через это пройти, тогда можно сказать, да, блин, это же чего-то да. вот сейчас вот нам коучи предлагают такую модель, мне кажется, в такой модели только роботы может существовать, то есть мы вообще не должны грустить. Мы должны постоянно э, в каком-то режиме, в каких-то установках, которые эти самые потом установки, э, нас же и сбивают, нашу систему. «Я счастливый, я счастливый, я счастливый», постоянно как мандр угу. повторяет. И потом э эта же история э тебя вводит в депрессию. Все эти э, технологии, все эти правила. Но когда, ну, наверное, тяжело, ну, когда, наверное, да, что-то не получается. Ну, да, когда, когда ты вроде не соответствуешь им, Тебе кажется, Когда что ты не, не соответствуешь. Когда ты тогда возникает конфликт. То есть мое ожидание – я счастливый, а на деле я не могу в, в, с этим согласиться, потому что на деле, ну, как у бухгалтера, не сходится. Ну, Эльдар, секундочку. Значит, здесь, смотря какого коуча слушать, потому что тоже это вот огульные нам коучи предлагают, я такого не предлагал. я вообще за то, чтобы поплакать. за то, что… Ну, стоп, серьезно. То есть ведь где-то, я не помню, чья была цитата, что она шуточная, но не шуточная, что мужская слеза особенно в нашем социуме, я имею в виду вот этом постсоветском пространстве, она с точки зрения ну, работы с депрессией работает ну, в миллион раз сильнее, чем женская. То есть если позволить себе, например, вот у меня, признаюсь вам тут, пока никто не слышит, я смотрел когда фильм «Зеленая миля», вот я просто это очень хорошо помню, я помню, у меня в конце скатилась слеза. И она катится у меня по щеке, я думаю, блин, ну как же круто. То есть это меня затронуло. Ну, я не хочу, чтобы это видели, потому что, конечно, понятно, есть вот эти вот всякие там, да, стереотипы. Это такая хочется... история с Армагеддоном. Фильм, который сто процентов, сто процентов выбивает меня просто из себя. Армагеддон. Если хочешь посмотреть меня вообще в слезах, да. в соплях, просто это самое... Меня нужно вести на Армагеддон. Но как это Особенно момент, когда он передает ему нашивку и говорит, сынок, не будем дальше. А я предлагаю круче пойти. А «Король лев», мультфильм детский, не выбивает слезу? начально когда симба рождается а у меня это обезьяна поднимает его я вот только я пересматриваю реально этот эпизод Пересматривает этот эпизод да, да. у меня Настя, на этом мультике не было слезы я плачу только от индийских фильмов кстати вот по поводу слез мужских но нет. иногда это блокирует же и национальные какие-то нам особенности национальные культуры что мужчина не должен плакать и... Не должен плакать. нет конечно нет. Я тоже. Что... Живи в стрессе. <смех> <смех> да, так в том-то все и дело, не разрешая спонтанное естественное проявление, получается мы действительно вот это провозглашаем, мы требуем, чтобы ну, мы жили и соответствовали какому-то образу, который, ну, который не мой. А это не с детства начинается, когда мы детям говорим «Не плачь, упал, не плачь». «Не плачь, ты, ты, ты мужик, ты, ты, ты же мужчина». Ты понимаешь, сейчас, ну, ты еще более глубокий сейчас вопрос затронул. Наша система воспитания... Это правильно, я согласен с этим. Но вообще, если говорить про систему воспитания, мы из лучших э, mm -hmm. побуждений, воспитаны родителями как? Не делай, не ходи, не... ты обожжешься и так далее. То есть мы воспитываемся через много, через «не». Мы воспитываемся через некоторый запрет. но ну, через «не». Вот, ну, послушайте, вспомните, как вас восп... как меня воспитывали, как вы детей воспитываете mm -hmm. своих, да? То есть мы из лучших побуждений, стараясь оградить от чего-то вот это «не-не-не», конечно, таким образом... Конечно, она не будет трогать утюг. Здорово, ставь себе плюсик. Но тем самым рождается еще и много за этим, мы сами не замечаем, как навешиваем тучу комплексов. Угу. Мы даже не услышим, как скажем, не дружи с этим толстым мальчиком. Ну, из лучших побуждений. Мы даже приведем какие-то там примеры, что «Ой, он там, смотри, тебя дернул за косичку» или что-то. Все. А с толстым она не будет дружить. А как же это не перевернуть? А разрешить себе быть спонтанным и честным, разрешить себе и ребенку и себе в том... Главное себе сказать, слушай, а точно вот не плакать? Если мы с этим примером. Вот я мужик, я крутой. Ну, если я хочу им быть. Точно не? <сёздит> ну, это же, наверное, не совсем... Ну, не со всеми... Темами, что ли, да, проходит вот это не ну, я, я сейчас. У меня сейчас включилась ну, грубая там национальная, какая-то традиционная история, какая-то религиозная догматика Конечно. включилась и так далее. Конечно. Я понимаю, что да, у меня вот был случай. Но в религиозной истории нельзя плакать. Нет, нет, я про запреты это, некоторые. Есть определенные вещи, которые там, да, ты, естественно, пытаешься объяснить. Например, я там, что дочки своей старшей, которая там 12 лет, что там, ну, я не говорю, если я даже говорю нет, ну или там не делай, то я стараюсь объяснить. Я несколько раз буду объяснять. Даже если она это сделает, я все равно буду там пытаться дальше-то объяснять. Да? А вот что касается сына, я, по-моему, рассказывал эту историю, ему 5 лет. И он то ли мультфильмы смотрел, то ли что-то. Он говорит, я хочу покрасить синий, ц... синий цвет волосы. И у меня первая реакция, и она идет из детства от моих родителей. Я говорю, ты что? Никогда, нет. Потому <свят> что? <свят> <свят> не было потому что. Вот, я вот, первый, вот вот ну, первый... Правда здесь Мы договорились. Нет. Почему первая реакция была? Это, ну. Не, я могу, конечно, сказать, это воспитание, это из детства, что скажут. Ну, наверное, все-таки, что скажут там со стороны. Что сейчас сейчас столкнешься с какой-то реакцией бабуш. И а, буквально там через день-через два а, я ехал в автомобиле со своим товарищем, и у него чуть помладше дети, и мы как раз эту тему затронули. Угу. Он, и он говорит, я поставил для себя принцип, то, что через месяц-через два может пройти само, я, говорит, это разрешаю делать. Ну, то есть, по сути, если покрасить голову, ну, то есть если это сойдет или это если можно сбрить, то какие проблемы? Я после этой встречи, после этого разговора с сыном говорю, все, можно красить. У него был шок на самом деле, ну то есть шок. И он устал выбирать цвет краски. Ну и вообще забыл сейчас об этом. А когда я ему говорил нет, он практически каждый день мне говорил, ну давай покрасим, ну давай покрасим, давай покрасим. А вот с точки зрения религиозных, если момент, к примеру, Просто надо объяснять, то есть невозможно или невозможно. Ребят, здесь я не ну, очень компетентен, свое, э, прямо скажу, да, но да. здесь, э, видишь, э, во-первых, объяснять, одно... коммуникация все решает, да. это во-первых, а во-вторых, э, вот эти своды, уставы религиозные, mm -hmm. да, э, ну, я бы не стал вообще с ними спорить. Я бы? не стал с ними спорить ни в каком из разговоров. Да, то есть я, ну, например, такой желанный гость в любой, ну, во, многих, не в любой, во многих религиях. То есть я прихожу к мусульманам с удовольствием, я прихожу к христианам, я прихожу, да к любым на самом деле. И... Вот, и ну просто я признаю, что есть некоторые ну, каноны, по которым да, люди живут. Как они со мной относятся, это мой вопрос. Это мой личный вопрос. Как со мной. Буду ли я так делать или не буду? Это, ну, это мой вопрос. Но я уважаю ту традицию, в, которой, в, которую, в которую я прихожу. Это мой ключ, который я вот выработал, придумал. Мне в нем комфортно и честно. Честно. И я не стану говорить, ты что, вот не делаешь что-то, а делай-ка вот так. Ну, например, uh -huh. клиенту своему или еще кому-то. А ему там не позволяют это делать, какие-то религиозные соображения. Не буду этого говорить, потому что для него есть значимые вещи, которые позволяют ему чувствовать себя увереннее, которые позволяют ему чувствовать связь с корнями, которые позволяют ему в том числе, как кирпичик, да, uh -huh. чувствовать уважение к родителям, которые ему это донесли. Зачем, это? Зачем туда вторгаться? Даже если с точки зрения физики, ну, условно говоря, физических процессов, это как-то нелогично мне будет казаться. Ну что там? Когда ты понимаешь, что есть каноны, есть люди, которые в этой традиции, вот я бы там оставался. А как же и тогда изменение установок? Или я неправильно понимаю вот, понятие коучинг или трен тренерство? Да, да, да. Ну, как правило говорят, все идет из детства. Все идет из детства? И ну... Давайте поработаем с установками. Ну, получается, мы с установку, которая сейчас, и идет работа на изменение предыдущих установок. Разжетник, можно все что угодно сделать, не обязательно взрывать то, те установки, <свят> которые человеку святы. Зачем? Понятно. Можно как угодно, можно проявляться спонтанно, да, можно... Мы здесь, например, почему-то сейчас с вами не говорим на арго, да, мы не говорим на... абсентную лексику сейчас не используем, не используем какие-то грубые слова. Не потому, что мы их не знаем, наверное, не потому, что мы их не знаем. <свят> я начал вспоминать из арго, что я знаю чисто автомат. <свят> <свят> Да-да-да. <свят> Вот. Мы же это, ну, мы это не, не используем почему? Мне, например, так комфортнее, мне нравится такая мелодика, мне нравятся такие слова, мне не нравятся другие слова. Мне нравятся слова с правильными ударениями. Мне, нравятся, мне так нравится, я не обязываю кого-то в этом быть. Я знаю, что если мне надо будет пойти в гараж и поговорить с шоферами, что-то такое, у меня был такой в моей практике рабочий да, момент, то ну, я нашел форму, которую вот... Да, и со строителями, не со всеми, но если надо поговорить с бригадой, я найду форму, в которой uh -huh. я это скажу, не буду себя в этом предавать. Но я буду тогда, ну, как сказать, в тех традициях, в которых вот эти ребята, они все поймут, они… или вот, да не потому, что я их унизить хочу, нет, наоборот, я с тобой одной кровью поговорю с тобой на твоем языке, окей. Коммуникация. Все коммуникация, О, на самом закрепили. деле. Можно и по-другому говорить, конечно, но вот так быстрее можно решить вопрос. Не бывало такого чувства, что иногда видишь и по человеку видно, что он хочет, чтобы за него, и чтобы ему конкретный вопрос, ну, конкретное указание дали? Да, конечно. Не просто да, да, направлять. Да. Он же для этого, наверное, и обращается за услугами коуча, чтобы его направили, прям переставляли ему ноги. Ну, в том числе, да, это такой менторинг, менторство некоторые, да. Ну и что? Да? А, а искусство коуча, ну, если... Смотри, какая есть… А он без коуча потом сможет пойти? О, умница! Какая есть задача? Первая задача… Вот ты попал в десятку. Какая есть задача? Первая задача – сделать его вечным клиентом. Многие… Да можно сказать это слово, да? Многие можно терапевты ли. и психологи. Я почему сейчас говорю про прощение, потому что я чувствительно с этим встречаюсь. Многие технологии, ну, ребят, я их тоже понимаю, психологов, терапевтов и так далее. То есть они, ну, как бы из лучших побуждений. У них же есть собственный кошелек. И у коуча, и у меня. Есть собственный кошелек. И есть люди, которые от нас зависят, которыми мы... И, конечно, соблазн высок, э -э да? Mm -hmm. Только я знаю ответы на твои вопросы. Да. То, ну, в смысле, я так не буду говорить, но можно там разными способами. Но тебя подвожу к этому. Да, к я же, не да, я же туда пришел, ты же видишь. Да. Вот, да, но это. А здесь уже совесть, здесь уже то, что вот ты говоришь, изменит ли это мир, mm -hmm. изменит ли это меня? Буду ли я в этом ну, чувствовать себя гармонично, буду я себя в этом уважать? У меня грешен, были грешен, вот грешен, были фазы в жизни, они, может быть, еще и будут. Черт тебя не знает. Но были, когда я понимал, что я поступаю вот так, что удерживаю клиента, удерживаю какую-то ситуацию. Были. Мне очень плохо потом было. То есть я считаю, это гр... я не хочу туда больше ходить. Меня сейчас драйвит Эльдар, ну, знает, меня драйвят успехи других людей. И я в этом очень, я надеюсь, я хочу вот ответ... это я в этом очень деликатен. Я не пойду в те вопросы, в которые меня не приглашают. Даже если я что-то вижу. Вот в тебе там я увидел сейчас пару комплексов, например. Я туда не пойду. Меня не приглашали. С какой стороны? А можно проговорить сейчас? Можно сейчас сразу. Значит, входите. И поплакать. Все, я молчу. Я тебя за язык не тяну. Значит, реветь сейчас будем. Не-не-не, тут вопрос-то в чем? Тут вопрос-то в чем? Очень можно много расставить разных интересных историй, в которых ты тоже будешь уверен, ты же делаешь лучше для человека. Ты же ему скажешь. Да, конечно. Так, чтобы сказать, Ильдар, тебе нужно реализовать еще два проекта. Тогда ты будешь чувствовать себя наполненным, ты будешь mm -hmm. чувствовать... Вот это все фуфло. Ну, в смысле, может быть и так, но он будет решать. Но у меня начинает в голове свистеть, что я чего-то не успеваю сразу. Да-да-да. да, да, да. Он будет решать, нужны ему эти проекты или не нужны. Ну, то есть вот это вот, я, я к чему? Есть запрос, ну, я да, вот сейчас да, отвечу. Давай, есть, да. Моя позиция такова, если есть запрос, mm -hmm. я туда иду. Если запроса нет, я туда не иду, потому что, ходя не туда, куда были и депрессии, все что угодно, потому что я решал, ну, как бы, не вполне задачи, которые требовали решения. Я вообще за коммуникацию, вот это да, если мы вот как-то обобщим, я вообще за любую коммуникацию. Любую, все, что угодно, можно прояснить. В любых сферах жизни, в личной, в общественной, в какой угодно. В какой угодно. И мы уже настолько с вами все натренированы видеть ложь, вот я не обмануть. На самом деле. Можно ну какому угодно манипулятору с тобой поговорить, но ты в конечном тоже все равно, вот ты почувствуешь, что-то вот... Не то. Что-то не то. Да, Он да. как-то с запашком с каким-то... Ч... Ну, да, да образно. Да. Что-то тут как-то вот... Ну, дальше включается уже режим, наверное, т... ну, я называю такой режим трусости. У кого? Ну, я именно вот... У Каждый кого? человек может понимать, что вот по поводу запашка. Ну, да. Но дальше включается режим трусости. То есть ты либо, ну ну, отвергаешь это, но ну, говоришь, это не то. Ко мне не относятся да, мне, меня, нет, нет, нет, да, да, -а -а -а. да, мне это не нужно. Угу, то угу, есть угу. я прочувствовал ложь, угу, мне это не угу, нужно. Угу. Либо же у тебя просто, ну, не хватает какой-то смелости, и ты все равно идешь на поводу этой лжи, скажем так. Ну, получается, ум рисует какой-то страх, мозг. А, -а, -а. а у нас нет никого другого, кто бы нам чем-то рисовал. Ну да, <св> <св> да. Ну да, собственно. Собственно, только он и рисует этот страх, да? и, Ну или вот к этому моменту, все через коммуникацию, все через… Вот когда ты замечаешь свои спонтанные проявления, да, вот оно, оно верификатор, mm -hmm. оно проверятель, оно тебе скажет. Когда вот у, у, у верующих есть отличный инструмент – молитва, mm -hmm. и, ну, э, у йогов, например, есть инструмент медитации, где мы, успокаивая ум тот самый, мы получаем ответ прямо оттуда. Я скажу оттуда, я могу сказать от него. Если здесь это уместнее. Отселенная. Я могу сказать, от я могу любую форму, но это правда. То есть успокаивая вот это, ты получишь ответ. Так это или не так, нужно тебе или не нужно, страх это или не страх. Так вот, возвращаясь к нашему, именно началу, хочу вернуть нас к этой точке. Я считаю, что даже страх, даже та манипуляция, которую сейчас хотели со мной провести, это какой-то опыт для меня. Если я так к этому подхожу, что это опыт, что я, ну, значит, я могу вынести из этого какое-то решение, значит, я могу пойти дальше. Это освобождает меня от ловушки. Я ее увидел, признал. Да, они хот он хотел, они хот, ну вот это. Что? Да нормально, окей, поехали дальше. А да. что дальше? Подыграл, а что он получается? хочет? А какая разница? Я могу подыграть, я могу пойти в конфронтацию, я могу Любую, любое проявление. Подыграл это или не проиграл, или не подыграл, меня это никак, ну самооценку моего это вообще никак Нет. ничего с ней не сделает. Да, я подыграл. Да, я был слаб. Да, я пошел на поводу. Да, я пустил слезу. Да, я был нечестен. да Потому что, ну, неважно почему. Да. И? Вот я сейчас. <связывая> вот я сейчас. Мир, вселенная, Бог, спрашивай меня, давай мне испытания. Ну, давай мне при... дары, если ты хочешь. Но я не хочу держаться за тот опыт. Я не х... <связывая> ну, Он есть. Я его признаю. Я от него никак не, не дистанцируюсь. Я, я просто, кстати, задумался. Мне просто сейчас стало интересно, каких же два комплекса у меня вылезли из моих ста. Угу. И это пример того, да, как они нас как они нас программируют. А из моих ста это тоже не защита видел. некая такая. Да меня... подождите. Он вообще ничего не увидел. Например, Ну, что ты сказал? И это смотри, какие якоречки туда, да, запихнула. Даже да. если это шутка, я потом все равно буду думать. А тем более, если он все-таки уйдет от ответа и не скажет, буду, ну, Даже у меня этот якорь. уже Это, ребят, это коммуникация, понимаешь, это коммуникация. Нет, нет, я, если честно, ничего не увидел, никуда не смотрел. Красавчик, свободен, силен. Двигайся дальше. Если хочешь, если хочешь, что-то все делаешь, что у тебя есть право остановиться и не двигаться. Вот я это право за собой признаю. Что То, значит остановиться и не двигаться? Остановиться и не двигаться. Ты говоришь, двигайся дальше. Это не обязательно усвоить. Он очень часто так делает. Я всегда двигаюсь. Но ради бога. Окей. А можешь и не двигаться. Вот это один из комплексов. Не разрешить себе, кстати, смотри, не разрешить себе встать и сказать, я слаб, например, или я не двигаюсь. Да, есть. Я себе такое не разрешу. Окей, не разрешаю. Будешь будешь тратить энергии на то, чтобы придумать себе иллюзию, что ты движешься. Будет, на самом деле, будешь потом чувство вина, оно включится. Это самое любимое наше чувство, которое включается без нашего просьбы. Это И пошло поехал И дальше, следующая ловушка, следующая, следующая. Приходите к специалистам. Понимаешь, в чем дело? Конечно. Вот эти ловушки. Я уже вчера здорово, решил, что я к вам пойду. Да. И здорово, что есть люди, и я говорю, оставьте... Опять еще один лайфхак. Оставляйте друзей в окружении, которые готовы подойти и дать вам по башке. То есть, да. э, ну, не тех, которые будут тебя постоянно хвалить, ну, любое, что ты делаешь, и говорит, молодец, молодец, как, как лезть. Люди есть разные у нас в окружении. Есть, я, я это понимаю. А есть те, кто такие занозы, кто может сказать: ты знаешь, Лень, mm -hmm. ты что-то, ну, ты вообще ложанулся. Ты какого хрена вообще туда пошел? Ты что ей сказал? Или. У меня, у каждого из нас есть э, такая, знаешь, возможность, ну, тихонечко от таких людей отходить. Ну, нафиг они нужны. Мы даже не думаем об этом. Ну, зачем нам вот это... Что значит оставлять таких людей в окружении в своем? Он, нам очень легко от них избавиться. То есть мы не специально это делаем, но мы от, ну, дистанцируемся от, от, от тех, кто является такой занозой. Кто может подойти и физически, так, знаешь, вот тронуть, там, что нибудь сказать, ты еще... Ну, но цель какая а то вот у, у него у вас здесь, да. Неважно, не какая у него цель. У меня цель – создать мне прерывание. Таким образом, я, ну, то есть я, я могу ну, услышать… Прерывание с точки зрения э, остановить э, и не дать двигаться дальше с корыстной целью или прерваться, остановись, посмотри, э, оцени ситуацию, ты делаешь ошибку? И так, и так. И так, и так, и так. Мы же пошли от вопроса мусы, который уже что-то там для себя решил, кому-то он там дальше пошел, попав, например, я ну, моделирую, попав, например, в какие-то ловушки. И если он до этого успел отстрелить из своего окружения, ну, понятно, что не отстрелить, а вот убрать из своего окружения людей, которые могли бы просто сказать, слышь вообще, ты куда пошел-то? Ты вообще ты понимаешь, кто это такой? Ну или такая? Нафиг тебе это нужно? Вот если таких людей из окружения мы выпихиваем, мы оставляем только, мы делаем это неосознанно, повторяю. Просто hmm. я сейчас уделяю этому внимание. У меня есть прямо сейчас в близком окружении есть друзья, которые каждый раз, я знаю, что вот встреча там, это каждый раз для меня какое-то... Да. Нет, мы... Игра. Там здоровская коммуникация. Там здоровское, очень-очень тёплое, такое интимное, близкое общение. Но в этом близком общении я натыкаюсь на какие-то вещи для себя, которые... Что ж такое? Да как же. Но они ну, позволяют мне развиваться, они позволяют мне увидеть мои зоны, куда я не захожу, куда, что я не вижу. Это я к тому, что все это возможно и без коучей, и без психологов и так далее. Просто один из лайфхаков, угу. я помню мысль-то. Ну, к из... нужно прийти еще самому. Самом один деле. из лайфхаков – просто оставлять в окружении тех людей, которые тебя, может быть, отчасти раздражают. Это здорово, это возможность тебе что-то услышать. Это никак не исключает… Угу. Успеваешь? Да, нет, конечно. Я ну, не ты, настолько тормознуто. как ты, ты... считаешь. <смех> Заметь, смолчал же, а мог бы сейчас чего-нибудь тут Так вот это, я к чему? И к коучему, и в том числе нужно обращаться Но выбирать, прости господи, сердцем mm. Ну, ну все-таки выбирать еще и каким-то чувственным компонентом Он со мной на одной вол... Любой специалист, неважно, и барбер, и стоматолог И кто там еще и муса, И муса даже, да? То есть, ну, если мне нужно какая-то То есть, вот, ну, я, чувств я хочу туда вот. Потому что оно не обманывает mm -hmm. Он не обманывает а АУ может в этот момент включаться? У нас он не выключается. Но бывает же такое, по крайней мере, я встречал, скажем так. Ну, наверное, окей, назовем их коучи. Люди, у которых там условно пять разводов, условно 5 разводов, но при этом они учат, как сохранить семью. Да. То есть они что? Они просто делятся опытом и нужно смотреть, ну окей, ладно, у тебя 5 разводов, но меня ты научишь сейчас семью сохранить, потому что ты такой опытный. Или, или научу, на это, или который на это в кредитах и, и учат зарабатывать деньги. Да, или там в кредитах и учат зарабатывать деньги. Там, да? Я понимаю, что может быть это разные вещи, но... Это разные вещи. Это разные вещи. Хочешь, я отвечу на два этих вопроса. Очень. Да? По поводу... Да. Значит, смотри, э, ведь не забывай то, что было сказано. Ну, ну, не забывай то, что было сказано. Ментор сейчас получился. Mm -hmm. mm -hmm. Не забывай то, что сказал этот. Смотри, что я до этого сказал. Все через сердце. Да. Если я доверяю. Потому что смотри, что ты сейчас сделал. Ты как будто бы создал, создал конструкцию, в которой не разрешишь. Э, да. Ну, давай ткнув кого-нибудь человеку, у которого пять разводов да. научить тебя чему-то в семейной да. жизни. Да. Да, какие да, по mm -hmm. Понимаешь? Да. А может быть, а почему нет? Может быть, он, ну, что-то вынес, что-то или ты, или ты как минимум увидишь, как не нужно, например, или что-то еще, или там что-то еще трансформирует. Я, понимаешь, опять, возвращаясь к самому началу, все опыт, выбирай сердцем, если ты чувствуешь, ну, или чутьем внутренним каким-то, неважно, потому что выбирай сердцем тоже такой слоган какой-то, да, вот запашку. Но если, я, например, могу научиться у кого угодно, вот могу. Более того, девочка, которая вошла и заплакала, там, условно, в, в автобус, в подъезд, что-то такое, да... Ты столько можешь получить от этого своих ответов, решений на свои вопросы, просто колоссально. Я понимаю, понимаю. ты сейчас меня спросил именно про семейную жизнь и про коуча, у которого или у которого 5 разводов, и он этому же и хочет а, здесь... сохранить семью. А, нет, на самом деле я ответ услышал на свой вопрос, я с ним на самом деле процентов согласен. Я здесь больше, наверное, хотел спросить даже это про некое такое шарлатанство, что ли. Но это, наверное, ближе к кредитам. И, ну, почему? Хотя теме. это в том числе да, в любой теме научиться И, не брать кредит. Э, смотри, ведь э, что такое шарлатан? Как э, один, одно из. Ну, вот я могу дать определение: тот, который классно ходит по моим болевым точкам. Угу. Вот он на него нажал, на эту болевую точку. Вот как мы сейчас сделали: да у тебя два комплекса. Сказал кто-то. О ком ты получил ну, какое-то мнение, вроде как, эм, ну, как уважение? Да? Тебя представили меня как человека, который вот там чего-то. И у тебя уже какие-то он ум твой конечно. замечательный, родил какие-то конструкции. И он сказал шутку, что я там заметил два комплекса, например. А, а я там уже что-то себе напридумывал. Кто это напридумывал? Ну, конечно, мой замечательный ум. Угу. Главный самый ключ – просто замечать, как рождается во мне решение. Как куда я иду, куда я не иду, вот и все. Ничего больше не нужно делать. И слушать себя, слушать его. Если есть инструмент, как молитва, все супер. Если есть инструмент медитации, супер. Если есть инструмент друзья, да, все инструмент. Все инструмент. Ну, то есть таким же образом, в принципе, и в целеполагании, и в миссию, и в смысл жизни. Мы переходим куда самостоятельно. А, куда? Да, да. Другое дело, что есть, например, у специалистов тех или других есть некоторые алгоритмы, есть некоторые скрипты, методики, да? Ну, то есть они этим, мы этим занимались. Я, например, знаю, как быстрее вот это сделать, как быстрее это решить, uh -huh. ну как быстрее миссию, например, выработать. Что такое миссию выработать. Это вот надо сесть что-то чесать без затылки, например. А, ну, например. А есть определенные алгоритмы, которые помогают просто с этим разобраться. Ну, если миссия нужна. А с какого возраста примерно это можно Чего? начинать делать? Чего делать? Цели свои, какие-то расставлять, миссии расставлять? Есть потребность, да? Нет потребности mm -hmm. нет. Если ты родитель, и ты считаешь, что твой ребенок, например, да, вот интересно бы ему было поработать с миссией. Или она у тебя, если ты хочешь тоже этим поделиться. Какая разница там, 5, 7, 3 года? Да mm -hmm. ну, может быть в три года. Минуточку. Может быть в три года? не важно, что там какая-то другая будет игра, но, например, ребенок уже познакомится с этим понятием, что есть какой-то мега-смысл. Это все общим понятно, словом воспитания. Да, да, да, конечно. Или... То есть это будет некоторая Ленинг, игра. Меня сейчас, конечно, там самое. психологи детские просто сейчас, наверное, закидают угу. сапогами какими-нибудь, но я о том, что а зачем себя, ну опять, зачем свою спонтанность резать? Если хочешь поговорить о миссии с трехлетним, с пятилетним, с десятилетним, если ты почувствовал в этом нужду, какая проблема? Ты Вперед, родитель, да. говори. А ты говоришь, когда надо. Ну, то есть, с какого момента, например, я могу так перефразировать, работают те технологии, которыми я вот... Например, а, да. Да. Я не детский психолог, и я не пойду в работу там, с человеком там, младше 18 лет. А почему? Mm -hmm. У вас, у нас с вами старше, там 20 лет уже как минимум, уже есть некоторый опыт, на который можно опираться, которым можно апеллировать. У меня полно технологий, методик, меня тренировали и так далее. Я могу со взрослыми людьми так или иначе заниматься. Там, где все-таки это ребенок, там есть нюансы, там есть, в которых я не компетентен. Mm -hmm. Может быть, я и могу. Но нет, я не компетентен. Там есть вот нюансы, там есть детская психология, там есть неустоявшиеся какие-то вещи, в которые я не считаю себя вправе ходить. Несмотря на то, что просят родители, ну, я условно говорю, да, с которыми поработал, которые каких-то своих результатов достигли, получили инсайты, у них ну, в жизни получилось там одно, другое, третье, неоднократно такое было и вот бывает. Очень просят там с ребенком, с детьми, что-то такое. Если мы говорим там про измерение успеха, да, то есть, то есть он получается измеряемый? Вообще тема хороша. Ну hmm. да, я просто сейчас сидел, задумался, окей, если говорить там про да бизнес. Как почувствовать результат, да? Про бизнес-историю, да, да, ну, наверное, там в цифрах, в валютах, в деньгах наверное. это можно измерить. Наверное. Ну, кто в чем ожидает, наверное? В контрактах, как? в количествах, наверное? в статуэтках, наверное. Оскарах. Наверное. То есть все можно в чем-то измерить. Ты хочешь конкретный ответ получить? Нет, нет, мне просто интересно, я сейчас просто... Наверное, пытаюсь, ты слышал? Пытаюсь, наверное. Да, да, да, я уже я уже понял. Я просто не про это. Я про удовлетворенность. Удовлетворенность. Я про удовлетворенность. Я про состояние человека, когда он удовлетворен. Понимаешь? Потому что не факт, что я родился, чтобы заработать и ездить на Бентли. Заработать какую-то сумму, ну назови там миллиард долларов, и ездить на Бентли. Да, у меня вот, честно говоря, не заводит это. Меня заводят в что-то другое. Что-то другое, я скажу. да? Что? Меня заводит драйв, меня заводит состояние вот этой вот игры. Тогда, когда я могу да, тогда, когда я могу передвигаться, как я хочу, ездить, путешествовать, позволять себе обедать в ресторанах, да. Но когда мы говорим вот ты про миллиард, мне неинтересно. Мне неинтересно ну, инвестировать в большие деньги какие-то, что-то с этим работать. Не потому что я э, тупой. Не, может быть, я и тупой. Но это не то, что меня драйвит. Это не то, что составляет чувствовать меня ну, реализованным, наполненным я чувствую себя сейчас кайф я разговариваю мне в кайф мне в кайф и без этого то есть это не является обязательным условием чтобы ну мне чувствовать себя нормально окей okay. а высокий кайф низкий кайф градации есть и ты получаешь сейчас отвечу мусай извини он просто важная тема да? и ты получаешь от него от нее вселенной ты получаешь дары за то что вот я так думаю за то что ты тот кто ты есть не обманывая себя и ты получаешь их сполна ты получаешь и в машинах, и в деньгах, и в окружении, и в людях, и в друзьях, и в, в чем угодно. Ты получаешь, когда ты себя не предаешь. Потому что когда ты начинаешь соответствовать какой-то чужой модели успешности, нам же рассказал Тони Робинс, например, Тони Робинс, ну, я, не, -не я его очень уважаю, он... он решает свою задачу, и мне это нравится. Но я не хочу быть там Тони Робинсом, например, mm. тоже тебе ответ на вопрос. То есть он свою задачу решает, я решаю свою задачу. И я в этой задаче чувствую себя удовлетворенным, наполненным. А когда я начинаю сравнивать себя с чужим успехом, который можно померить, тогда смотри, что получается. Получается, что заработав, я сейчас эту банальную модель, миллиард это крутой успех. А если я не дозаработал миллиард, неважно, там 10 э, миллионов долларов, что такое, то я не недоуспешен. Вот что опасно. Вот опасен такой подход. Я лишь про подход к успешности, да? когда я начинаю мерить свою, свою успешность, свою, свою реализованность, начинаю мерить чужими линейками. Вот там как раз депрессия, там как раз неудовлетворенность, там как раз приходите, мы вас полечим, что называется. Мы вас на тренируем. Но миллиард может быть целью для кого-то, правильно? Да, цель конечно, есть, правильно? конечно. Так это здорово. Еще раз говорю, Тони Робинс, он красавчик. У него есть цель, у него есть его миссия. Только мы забываем, что это его миссия. Да, это да. круто. Потому что как только я начинаю мерить это на себя, я тогда не до Тони Робинса, понимаешь? Вот сейчас перед вами сидит не до Тони Робинс. Вот, и что и тогда я буду чувствовать себя неудовлетворенным я буду чувствовать себя не до mm -hmm. с какой стати а когда ты чувствуешь предназначение когда ты идешь когда ты видишь ну, когда я вижу да, огонь в глазах тем с кем я работаю когда я вижу их успехи да кайф дает ли мне это материальное вознаграждение больше чем ну как бы я считаю что ну как бы я заслуживаю потому что это вообще этото но ну, в этом происходит эта магия в этом происходит то что ты получаешь свой результат. В людях, в приглашениях, в общении, в, в, в, во всем. Во всем. В личной жизни. Потому как только мы выделяем какой-то... О, как меня, да? Я Потому что как только мы выделяем какой-то как да? как какой спектр и будем говорить, что успешность живет там, где миллиард. Угу. Все остальное, в этом спектре. Все остальное для меня получается в тени. Потому что я буду себя соизмерять только с миллиардом. Недозаработал, недоуспешен, недореализован, и недо, недо, недо, недо, вот это будет рождать и так далее. Сколько детей родил? 15. Он. А я там 3. Ну все. Надо ускоряться. Еще, вы представляешь, надо двенадцать. ускоряться. Поэтому, когда ты говоришь, а я все время в движении, я тебе говорю: ну, ради бога, двигайся. Ну, я бы вот сказал, что. Ну, вот такой. Ну, ну будете, не двигайся иногда. Это такой стереотип тоже. Полежать. Надо быть все время в движении, а мне иногда Для хочется. Чего? Вот, ну, вот я и говорю, мне иногда хочется не быть в движении уже. Да! И просто ну, не, не вводить в себя какие-то процессы, даже да. просто понаблюдать, чтобы я никуда не бежал, чтобы да. меня ничего не отвлекало. Да. И надо да. хочется остановиться просто. Ну, если говорить про мое, почему в движении, если признать, что я в движении, то для меня это определенная зона комфорта, которую я сам себе придумал. Я могу ныть, там плакать и так далее, для меня это будет зона комфорта. И то же самое, как мы недавно говорили про зону комфорта в плане того, что нет денег, к примеру, человек не думает, как их зарабатывать, а он идет в зону комфорта, он идет, берет в долг, не знаю, там, в кредит, в долг и так далее. Он может постоянно, хотя там, может быть очень способным человеком с точки зрения заработка, uh -huh. но для него это зона комфорта. Или там, жить там, я не знаю, там, с родителями да, там, до супер-супер возраста да, там, и постоянно говорить, вот, хочу там туда, но на самом деле для него это зона комфорта. Интересный момент, зона комфорта для людей, которые постоянно в долг берут. Ну… Это, ну, это какой там комфорт? Постоянный стресс, постоянно… Ну, это и есть зона комфорта. Стресс для тоже, может быть зоны комфорта. Не Нет, это зона избегания. Зона избегания. Да-да-да, да. зона избегания. Понятно? Это такая, знаешь, девальвированная зона комфорта, mm. такая убогая зона комфорта, mm -hmm. где текут краны, где вот это вот битое стекло, где, ну да, я где-то здесь могу чуть-чуть передохнуть. Это mm -hmm. не зона, ну да, это зона комфорта, это да, да но да. это зона избегания, потому что я убежал от тех вызовов, которые мне дает а, жизнь. Mm -hmm. Я убежал от них, понимаешь? А я поэтому и говорю, пусть будут люди рядом, которые могут шмякнуть тебя по башке и сказать, ты чаще. Пусть будет какой-то другой механизм, который все-таки покажет, что ты не живешь своей жизнью. Это не зона комфорта, где ты реализован, где ты чувствуешь себя расслабленно. Ключ. Где ты mm -hmm. чувствуешь себя расслабленно, удовлетворенно. Они же это а не постоянно. Как? Да. Он не может себя чувствовать расслабленным, ему завтра платить, что там, да, долг отдавать? Да. да, да. Не, не, не, это вот обман. Но мы в, мы, мы в такие обманы, пусть не такой яркий, но мы тоже попадаем в такие иллюзии, мы попадаем. В, например, ты говоришь, вот мне в движении… Э о, давай, раз ты разрешил туда ходить, в личное, yeah. давай, пойду туда. Мне в движении комфортно. Я думаю, у меня нет документальных сейчас фактов, но я думаю, что там есть ну, тоже некоторая иллюзия, э порою. Некоторая иллюзия движения, некоторая иллюзия того, что ты чего-то вот куда-то там вот… Что-то как бы… Иллюзия контроля, иллюзия управления, mm -hmm. там есть иллюзия. То есть я попадаю в некоторую… Там движения нет. Там есть застой. Но я буду себе говорить, что не, ну как же, я иллюзия же... успеха может быть? Все, что угодно может быть иллюзия, конечно. Но там будет иллюзия движения, я вот про что говорю, там будет иллюзия движения, потому что я не разрешил себе останавливаться. Вот я почему-то решил, что остановка это застой. А страх успеха такое есть понятие вообще? Ну, это я про иллюзию. Ой, ты сейчас понимаешь, страх успеха, хочется сказать, что, ну, с одной стороны, да. Вот смотри, вот мой, да. мне миллиард страшно. Тоже на избегание. А, меня Успех особенно. ли это? Но ну, для меня это, это ну, смотри, это ты, ну, любой может это считать, как это успех, да, заработать миллиард, им обладать этим самым миллиардом. Но для меня это, не, ну, не маркер. Но, но, если, но если ты меня спрашиваешь, мне обладать миллиардом страшновато. Ну, как-то вот, ну, ну, как-то... Ну, что я начинаю что-то думать, куда-то это -то, какое -то да, движение, какие-то зависимости, как mm -hmm. это мой страх, видишь, успех ли это страх, в, в некоторой коннотации да, потому что если мы успех будем мерить этой линейкой, э, миллиардом, то конечно, то, да. конечно, иллюзия движения, иллюзия контроля, иллюзия успеха, иллюзия. Поэтому я стартапер, это такая хорошая ракушка у тебя получается, Да, хорошая, очень хорошая. Вечный стартап. И ты разрешаешь себе быть вечным стартапером? Ну, видимо, да, получается, что да. Да и супер. Да. Может быть, ты действительно стартап, и в этом кайф. Потому что, ну, давайте дальше доведем эту историю. Потому что тогда, может быть, действительно в окружении образуются люди, которые финишируют, которые включаются, которые, понимаешь, ну и супер, раз ты стартапер, ну и супер, раз ты начинатель. успех же, получается, все равно в деньгах, а их нету. А Почему? ты постоянно в стартап уходишь, и один стартап начинаешь, ничего не заканчиваешь, деньги потрачены, силы потрачены, время потрачено. Мне кажется, это уже другое. Нет, под, под стартапером, например, я что имел в виду? Не обязательно какие-то бизнес-проекты или еще какие-то проекты. Вообще, в принципе, в жизни. Женился, одного родил, а, опять стартап. Женился, стартап. одного родил, опять <laughs> стартап. Ну, условно. Да, да, да. Okay. И если ты гармоничен в этом, если ты действительно в этом честен, тогда я вот на этот вопрос, тогда вокруг этого стартапера действительно образуется среда, вот этих финишаторов, давайте так назову, кто будет заканчивать, кто будет поддерживать, кто не может быть стартапером, он, он ну, физиологически он по-другому устроен, там или она. Она устроена как поддержка, или она устроена как что-то там забота, или он какой-нибудь тоже может быть устроен как-то по-другому. А ты вот, вот ну. Вот я люблю, например, динамично разговаривать. Я люблю, э, вот, ну не все так любят. И здорово. Конечно. И кому-то комфортно, ну я условно, и кому-то комфортно в этом окружении быть и свою лепту вносить. Не так, как он. Не так, как стартапер. То есть ты не обязательно должен быть, ну, финишатором или там, или чего-то. Да здорово. Но как только я начинаю страдать из-за того, что я стартапер, повесив на себя эту штуковину, о, все, и начинается вот эта иллюзия движения, начинается остановка, начинается в конечном итоге страдание. Я понятно говорю. Слушай, ну вот я просто зацепился за интересную мысль, что постоянно себе говорить, я постоянно должен двигаться, я постоянно должен что-то делать. И я вспоминаю себя, и я себе с чего-то взял, что я... Буду себе запрещать молчать, условно, если я хочу постоянно разговаривать. И я думал, что это мне поможет повысить свою коммуникабельность. Но когда у меня не получается говорить, это мне опять вводит в депрессию, у меня не получается нормально разговаривать, а я все равно себя заставляю и начинаю сам с собой конфликтовать по этому поводу. Ты сейчас реальную свою историю рассказал? Или пример просто. Ну да, абстракт? конечно. Ну, а мы что, выдуманные истории тут думаешь это. Не, просто я не Ты знаешь, я не замечал Я тоже, между прочим, ты один с комплексами тут сидишь. Я не замечал с тобой просто. Что тебе сложно разговаривать. И здесь можно идти двумя путями. Ну, как минимум двумя путями. Первый путь разрешить себе. Ну, разрешить себе. Разрешить себе что? Все. И молчать в том числе. И, разве, ну, например, потому что не молчание, но если ты понимаешь, что твое развитие в том, чтобы вот эту компетенцию развивать, говорить… А может быть такое, что тебе кажется, что ну, вот ты себя представляешь в одном образе, и ты думаешь, что тебе это подходит, а на самом деле тебе другое совсем подходит? Может, Суть конечно. Суть в том, что, понимаешь, расслабиться – это уже второе. Первый шаг – заметить это. Вот да. заметить, что в этом состоянии мне комфортно в этом, не ну, то есть как-то некомфортно заметить. Вот так меня воспринимают, а вот так я есть. И в этот момент действительно что-то выбирать. А я, что я хочу вообще? А я хочу, чтобы меня любили, например. Uh -huh. Да супер. И, а, а меня любят вот за это, как я вот сейчас узнал. Ну, хорошо. Тебе нормально вот это, за что тебя любят развивать? Если да, иди. нет. Ну, что-то найдется другое. Вот и все. Я к тому, чтобы просто не закрывать на это глаза и разрешить себе туда ходить. Другое дело, что у меня возник вопрос, знаешь, вот к тебе, правда, хочу сейчас спросить. А ты вот как считаешь жить все время регулярно в таких историях, вот в таких столкновениях? О, вот это вызов. Вот это вот надо решать. Или, ну, в смысле... Но сверхнуться можно. Да, есть. конечно. то. Во! Ответ на твой вопрос. Нужны ли всегда там или, или не было Но, такого опять вопроса. же, этому, может, ему комфортно не, не, не, не. просто ходится, не вампир, на, в постоянном стрессе -то находиться, как вампиры. энергетический. Все, вот в том-то все дело, что на каждый запрос есть у мира, у Вселенной, да. есть ответ. В виде специалистов, в виде историй каких-то, в виде девочки, которая зашла в автобус и заплакала, а у тебя там, ну что-то ей надо. А ты что-то провозаимодействовал, и у тебя там туча распаковалась, пакетов каких-то. Угу. Все, для тебя по-другому картина мира. И ты разрешил себе увидеть в ней учителя. Вот в этой маленькой, которой просто что-то там с какой-то своей проблемой. Все. Вот, вот, вот что важно, замечать это все. Ну, я говорю еще более крылатую фразу. Открыться миру. Там, вот». Ну, открыться, просто видеть столько ответов, видеть столько возможностей. И это ответ. А, ну, я к чему так долго говорю? Не сводить это обязательно к тому, что я должен посещать тренинги, например, или я должен работать с психологом, или я должен, и дальше какой-то еще будет должен. Да, эти специалисты здорово решают вопрос, как сантехник. Он может... Чуть такой пример пришел. Ну, он может прийти и решить конкретный вопрос с непроходимостью. Вот. Он что-то сделает. У него есть для этого навык, у него есть инструментарий. Спасибо, до свидос. Дальше мы тут вот... Вот и все. С сами. Конечно. Слушай, так в этом кайф. Конечно. Ну а как в этом себе правильно цель поставить? Ой, правильно? А это не ко мне. 키. Вот. Только неправильные цели. Нет, нет, я тебя слышу. Конечно. Вот у нас только есть тяга правильно поставить, потому что неправильно – это неправильно. Вот это Сейчас могу сам себе противоречить, Давай. я уже… А мы что, мы Постоянный вызов, постоянный вызов, который я не хочу, но это же нужно постоянно все равно осознание быть и фиксировать… А цели Постоянно кстати, меня фиксировать, сожидать. где ты находишься, в какой -то точке. Mm, вот, подожди, давай в этой как логической на автомат цепочке, автомат я хочу порвать в этой логической цепочке. Вот быть в осознании, то есть быть в соединении с моментом, в соединении с миром, извините за высокий слог, с людьми, в слышать их, mm -hmm. я за это, вот я за. А быть дальше, вот что-то ты начал там говорить, постоянно тоже быть в каких-то правильных решениях или просто правильно делать выбор, да не надо. Будь просто открыт к тому, что происходит, к миру. И тогда на любое решение ты очень быстро будешь получать ответ. Оно, у меня нет понятия правильно. оно тебя к твоей миссии, к твоей цели, к тому, что ты действительно по жизни пришел сюда сделать, оно тебя приближает или нет? Ты будешь получать на это ответ. Ответ от своего состояния. Мне... «Слушай, мне комфортно, мне... я чувствую удовлетворение, я чувствую наполненность. Ой, идешь правильным путем. Слушай, про состояние. Я чувствую опустошую». Что... Вот я, ну, я на себе фиксирую, что да. я эмоцию сначала воспринимаю телом, а потом головой уже. Вот как с этим? Как это в себе это тренировать? А, ну, нормально. А. Как это телом, а потом головой? Ну, то есть реакция физическая, там, может быть, голова от тела, она реагирует по-другому, в отличие от мозга. Ты имеешь в смысле давление, может подняться ну, да, голова, заболение. ты же, заболеть, ты же ощущаешь, можешь такой Щуки крутой, красный, да, бус, ты, а? да, щеки красные, это вообще mm -hmm. мое. Организм, вот эту э, энергию, которая от этого случая происходит, он ее берет на себя и проявляет ее на себе. Mm -hmm. А мозг, получается, ну, смотрит за этим, все, да, понятно. Ну не мозг, он, скорее, знаешь конструкты которые у нас есть шаблоны которые есть они на это смотрят и а тело уже сказал не не не что-то не то да да вот не я про это то. говорю вот и нормально это услышать и тогда успокоить свою вот это вот ну, сейчас надо сокращать этот плак да да Пере... я за то чтобы Перехода. сокращать потому что иначе это происходит страдание а его тренировать так, у нас барбер здесь есть, которого надо спросить, ну а как быстренько постричь голову? Ну, чтобы было красиво. Сделай красиво. Ну ты мне объясни, как это быстро сделать. Ну, я не говорю, что быстро сделать. Я говорю, как это тренировать. это тренировать? Я не говорил, что как это быстро сделать. Естественно, результат это быстрый переход. А я про процесс. Я понял. Тренировать ⁇ быстрее уходить в состояние покоя, быстрее уходить в состояние слушания себя. У каждого индивидуальное? У каждого индивидуальное. Подожди, в смысле? Ну, вот уходить, в состояние Да это понимаешь, что уходить. Молитва, покой. медитация, просто остановка. Просто 4 вдоха выдоха. Ой, ключ дам, например. О, отличное, кстати говоря, отличное упражнение. Я его из йоги. Я занимаюсь йогой, я его там понял. И, и даю уже сто лет как. И сам пользуюсь. То есть это дыхание 4-6. На 4 счета вдох, на 6 счетов выдох. На 4 счета вдох, на 6 счетов. Если ты можешь еще походить, Вообще супер. То есть на четыре шага вдох. Четыре шага вдох. Да, а, а фаза выдоха длинная. Потерять сознание от недохватки кислорода. Нет, нет, нет, нет. нет. А, ну, ф, ф, ф, у тебя в баню. Яков Маршак, тот самый, который да, основал клинику Маршака, он сказал одну фразу, которая меня вообще говорит ну невозможно поругаться невозможно бить посуду со спокойно ровным дыханием дыхание ключ я к чему говорю смотри дыхание ключ и если пойти просто себе сказать ну у меня красный щеки или что-то не то вот в теле как зажато себя чувствую четыре вдох шесть выдох а, меняя позицию четыре тела. вдох ш... в том Может числе помочь есть а, же а, если можно, стоял, можно сядь если сидел ляг а, я даю сейчас метод, который значительно более, гарантия у него больше. Да -да -да. Потому что там с изменением позиции тела, там нюансы да -да -да. есть, да -да -да. тоже можем об этом, ну это целую лекцию могу прочитать. Это Муса, на самом деле, протестировал пророка Мухаммада, что он говорил, если ты разозлился и ты стоишь, то присядь. Если ты находишься в сидячем положении, ложись». Да, и, в общем, смысл в том, что надо поменять положение свое. Вот, создать прерывание. То есть это закончить, вот эту историю закончить и войти в какую-то другую историю. Да, да, конечно, конечно, конечно. И есть механизм мощнейший через дыхание. То есть через дыхание вести себя вот в эту вот историю. Невозможно поругаться, невозможно париться, если ты привел себя к другой, угу. э, просто в другую плоскость, в другую систему. Там ты можешь быстрее услышать его, и ее Вселенную, и все что угодно. Да. Я а, хочу пример привести да. из своего опыта рабочего. Допустим, у нас идет прямой эфир. Введение прямого эфира – это на самом деле целое э, вхождение в транс. Ты представляешь, у тебя 13 камер, да? Ты одновременно, одновременно э, у тебя в голове эти маленькие картинки, и ты одновременно должен э, у себя в голове э, сделать... Там, до пяти команд в голове, uh -huh. и еще произнести за секунду три команды. Uh -huh. В этот момент, когда начинает тебя кричать, <сих> пока организм принимает на себя удар, мозг, короче, красят, <сих> решает какие-то вопросы, ты начинаешь возбуждаться, и как в итоге Муса говорит, просто иногда реально останавливаешься и начинаешь тупить. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И просто ждешь, когда этот крик пройдет. И э, потом опять входишь э, в эту историю, но э, фиксируешь за собой, что учащается сердцебиение, uh -huh. э, реально краснеют щеки, ну, появляется адреналин. Мало ли у, того, у тебя еще прямой эфир адреналин, э, хотя э, при наличии, на самом деле, большого опыта uh -huh. э, меня особо это в стресс не вводит так, как вводят какие-то сторонние э, стрессы. Uh -huh, uh -huh. И вот здесь вот мне как раз нужно научиться э, быстро, переходить из состояния, которое восприняло мое тело, в состояние спокойствия. Угу. — вот... И осознание. — И осознание. — Ну, а ты-то эту магию не замечал? Когда ты расслабляешься, оно как бы само идет, и эфир почему-то спокойнее, да. и что-то камеры как-то включаются правильнее, и что-то как-то все вот... — И на самом в... деле, знаешь, что я поймал еще? что э -э а остальным кажется, что ты их не слышишь, а ты на самом деле их слышишь, но ты вот э, четко все равно держишься этой линии, потому угу. что ты э, психологически не даешь себя выбить э, с того состояния, которое ну, ты вошел, угу. потому что многие не понимают, что это реально трансовое состояние, особенно когда прямой эфир, не запись и много камер. Давно-давно Верджини Сатир, такая вот, ну, была, короче говоря, специалист, мощный э, психолог. Вот она написала, что граждане, все мы невротики. Вот, ну вот признайте это, только одни могут быть невротиками счастливыми, а другие несчастными. Меня эта фраза, правда, давно я это прочел, она мне вообще раскодировала. То есть она разрешила мне... Ну, разрешил мне это состояние. Разрешил признать, что действительно мир настолько сейчас быстр, настолько много всяких факторов. Таргетинговая реклама нас, на нас действует даже тогда, когда мы не замечаем. Ну, то есть много очень входных, входной информации, конечно, она делает из меня человека невротичного, делает из меня человека разогнанного, так скажу, сильно разогнанного. И в этом разогнанном состоянии принимать какие-то решения расслабленные, адекватные, находясь в нирване, в какой-то второй. Ну, такие вот, ну, истинные, очень тяжело. Но когда я себе разрешил сказать, что да, я вот. Ну, я, я могу быть невротиком, потому что такое количество информации, такое количество раздражающих факторов, такое количество вообще всего, и это меня отпустило. Опять возвращает нас к началу разговора. Если я только хочу считать, что я крутой мужик, ну все, я в рамках в шаблоне этого крутого мужика. И все остальное, вот, я буду выпихивать, я всему буду сопротивляться. А если я себе разрешил, да-да, да, да, могу быть невротичным, конечно. Могу быть каким угодно. И это сокращает лак. Это сокращает вот эту вот задержку возврата к себе. Потому что мне не с чем сопротивляться. Да, я не Возврат к воз... себе, хорошая конечно. Конечно! Так в этой точке. Ребят, мне надо еще одну вещь сказать. В этом разговоре мы смотрите, что делаем. Мы неоднократно, как бы. Создали тут иллюзию. Мы обвиняем наш мозг, наш ум в том, что он все таки как… Его надо все время держать в узде, например. Его надо как-то приводить в какое-то состояние. А я хочу сказать другое. Он отличный помощник. Он отличный сигнализатор. Не надо с ним бороться. Он, смотрите, на самом деле, вот сейчас точно у вас будет вот, пфф, взрыв мозга. Он знает все, что знаете вы. Вы не можете его перехитрить. Он владеет всей информацией, всеми книгами, всеми знаниями, всеми умениями, никто другой. И когда у нас возникает иллюзия, что мы можем как-то с ним вот перехитрить его, что-то такое сделать, давайте с ним подружимся. Давайте научимся просто его быстрее слышать, слушать. Да, он полон конструктов, да, он полон шаблонов, но у него есть возможность слышать тело, включать в тебе возможность услышать, что у меня щеки, у меня сердцебиение, у меня просто он же это же он тоже замечает и когда я это признаю, у меня опять лак сокращается, вот эта задержка. Я говорю, ой, слушай, ну здорово, сердцебиение. А я с ней не согласен, она сейчас меня присутствует. ну или он, она меня так. А с чем я не согласен? А что это интересно? А что вот он действительно хочет? А если он кричит, что а если он кричит это же, ну, это, же, это же просьба о помощи. Чего он хочет? Ну, Ему-то чем я могу помочь? Воспринять его по-другому. Объект, объект агрессии, который... Но, э, да, но это будет следующим шагом. Первый шаг, когда ты просто признал, что ты заметил, ум тебе подсказал, мозг тебе подсказал, тело тебе подсказал, ты говоришь, супер, спасибо. Все, ты перестаешь этому сопротивляться. Ты входишь сразу в другой отрезок, где ты, ты, ты, ты, ты есть сам, я есть. — Слушай, это вообще, да, вообще такая Центр... парадигма, другая абсолютно восприятие всех людей. Ну, мне да. кажется, таких людей это просто… — В — Да-да, они просто очень много могут раздражать людей своим поведением. Мне один раз сказали, ты меня бесишь, потому что ты такой спокойный. Когда мы по-другому начинаем воспринимать объект агрессии, когда… На тебя кто-то орет, и, и, и ты такой, не обвиняешь его. У нас первая мы мысль какая? Он на меня орет, значит, он враг, условно. Да да? да, да, да, конечно. А значит, он не а хочет навредить. Да. А тут ты по-другому его воспринимаешь. У -у -у. Ты воспринимаешь это так. Человек кричит, он мне что-то хочет донести. Это его <с> просьба о помощи. Да, да. Это его просьба о помощи. Он же по-другому не достиг результата. И если всех так воспринимать, это да. вообще ну, реально можно... Мир спасать. Бесить всех этим. Давайте бесить этим мир. Давайте. Тогда, тогда мы натуральны в нем, и тогда они быстрее становятся натуральными. Тогда собеседник, ну я-то это уже неоднократно замечал и он, практикую, он вообще, он меняется. Ему не надо признать, что я крутой, я не об этом, но он меняется, он перестает агрессировать, он, слыш, он быстрее к себе придет. Ты ищешь ему то, где он будет себя чувствовать комфортно? Получается, ты своим анализом ну, нет, нет, или как? Нет нет нет, нет, нет, нет, нет, я слышу тебя, нет, Ильдар. Я лишь признаю за ним право просить о помощи. Я признаю, это Не другое. Не своему комфорту. Я, да, да мне комфортно, потому что я признаю его, он человек, он сейчас кричит, например, он агрессирует в мою сторону, что там происходит? Мне, мне это реально, мне это правда интересно, что там происходит. А комфорт это мой или нет, ты знаешь, всегда как-то я оказываюсь в комфорте, меня вот мир, вселенная, бог не подводит. Потому что как только я и себя не предаю, потому что я центр вселенной, потому что я так решил его воспринимать. Уж так, на секундочку. Но это никак не делает меня, ну, величие мое не раздувает. Это лишь дает мне возможность сказать, что я за это отвечаю. Я центр, точка отсчета. Чем он хочет? Чем он кричит? Чем он кричит? Чем он хочет? И я быстрее его слышу. Потому что на крике, когда я агрессирую, я его не слышу. Я начинаю mm -hmm. ставить конструкты, выставлять щиты и так далее. Ну, раз мы в эту сторону mm -hmm. пошли рассуждения. Вот и все. Ты сказал, когда я веду программу, и спокоен, я вижу, как они думают, что я их не слышу. Да. И тебя это парит, как мы видим. Ну, то есть да. ты этому да. уделяешь да. внимание. И как только ты признаешь, что «да я могу не уделять этому внимание», это нормально. Я могу с ними, например, поговорить потом, в нерв... ну, эф... ну, или вообще в другой день, и сказать, что «да я слышу тебя». Ну, просто такое, знаешь, вот это мое состояние, в котором я веду эфир. Ну, например, угу. все, и ты смотришь, что мы, ты сделаешь. Ты моментально уберешь еще один дырку, куда утекает твоя энергия. Даже не в момент эфира, а после. Вот как часто ты ее нам подал. Uh -huh. То есть они думают, что я их не слышу. То есть тебя это, ну как то парит там немножко? А не будет. Ну еще не будет. Вообще не будет. Это норм. Ну, то есть нормально. Более того, я могу парить других людей. Я могу раздражать других людей. Ну, я могу. Вы, может, у вас какие-то другие тут эти принципы. А да, у каждого своя грань, может быть, правильно? это должна быть. Но мне-то это не моя забота, это, да, да. я не имею права за это отвечать. И когда ты говоришь про цель жизни, да я не имею права э, твою цель оценивать. Вот как коуч, реально, я не могу тебя, тебя гипотетического форматировать и сказать, как-то вот она, знаешь, вот слабо... Хочешь, ставь другую, хочешь, ставь большую, угу. хочешь, замахивайся на миллиард. Да нормально, если это твое. Если это делает тебя наполненным, если это делает тебя счастливым, если это приближает тебя к настоящему себе, я здесь, ну вот в лепешку разобьюсь, своими методами, да, чтобы тебя в этом поддержать. Вот и все. А будешь ты ее менять или не будешь ты ее менять, ну, не знаю, как, как угодно. Я хочу, чтобы ты был свободен от конструкта только так. И никак иначе. Да пробуй себя, у тебя жизнь, у тебя есть жизненный путь. Да пробуй себя так и по-другому. Отказывайся от того, что не работает. Хорош держаться за то, что не работает. Отказывайся. Пробуй другое. Иди в другое. Открывай сердце. Ой, извините за этот слог высокий, но так происходит. Ты открываешь сердце. Ты, ты любить начинаешь. Мир людей. Я, ну как, я не специально к этому пришел, но я это осознал, что ты начинаешь вот как-то вот, вот к этому ко всему относиться. Ну, блин, ну такой подарок. А понимание, что завтра будет смерть, может человеку ускорить? Чего? К достижению цели. Кого-то да. Кого-то кого да. Кого-то да. Кого да. да? Кого да. Кого ну вот со мной это не сработает. Ну я про себя говорю не в смысле, mm -hmm. что такой, это идеальный пример. Не-не-не. Для кого-то это сработает. А вообще страх смерти ну работает а для многих. Ты в своих тренингах и программах тоже же э предлагаешь... По результату, или не, или не предлагаешь, а говоришь, что по результату э, будет какая-то формула счастья, но своя, да? Или я могу ошибаться? Ты знаешь, я в таком ключе никогда не говорил, но, наверное, ты прав в том смысле, что я хочу, чтобы оно случилось. Но, ну, формула счастья в том но смысле… Ты кажется, это... что конкретную формулу не даешь. Ты же не обещаешь, что человек получит от тебя конкретную формулу. Ты ему говоришь, что на твоих тренингах он сам для себя ее сформулирует. Да, да. А ты ему в этом поможешь? Он что? может это сделать. Вот mm -hmm. здесь смотри, здесь другой момент. Я разрешаю ему не получить результат, в том числе. Это, кстати, очень важный момент. Я знаю, но ну, я тоже не, не вообще очень очень, очень э, не сразу к этому пришел. Я разрешаю ему получить не, не получить результат. Я разрешаю. Ну, ты понимаешь меня? То есть мне окей, но я за этим мне окей в лепешку разобьюсь про контекст, чтобы было так круто внутри. Чтобы он мог сходить и туда, ну за результатом, и за своей целью, и за своей мечтой. И прыгнуть выше того, что он себе думал. Выше того миллиарда, о котором он мечтал. Это, это моя задача. Я, вот я за это отвечу. Но я не обязываю его никуда прыгать. А не воспринимают это как нерабочий момент, нерабочую историю? Мне по барабану. В том нет. смысле нет, нет, в том смысле что не не это страшно было да. это очень страшно мне было да но э -э -э, статистика как бы да и ну, опыт работы он доказывает что ну мне нормально мне окей я получаю такие инсайты от тех кто пошел и такие инсайты от тех кто не пошел угу. например но они что-то нашли свое. Вот ты говоришь, в смысле я говорю, я разрешаю ему не получить результат. С моей точки зрения, то есть как я вот в тренинге подумал, что вот ну, я туда это заложил, но он получил что-то свое. Даже если он получил разочарование в чем то другом, ну, в это не знаю, там, неважно не в чем, но это я не, не могу отнимать у него это разочарование. Я не имею на это права. Пусть оно будет, да. Пусть будут недовольные, конечно. Я не всея, как это, не для всех средства. А, ну, это, это нормально, это, оно честное. Если кто-то, ты бы меня спросил, кто вот прошел твою программу или... Да, прошел твою программу тренингов и там остался недоволен. Наверное, да. Ну, в смысле, я почему говорю «наверное»? Потому что со мной такого прям прямого разговора mm -hmm. в этом не было. И уж тем более в, личных, в личной работе такого не, ну, не было. Но, может быть, его и не было, потому что я разрешаю ходить именно туда, куда человек идет своим путем. А я поддержу. Вот как могу поддержу. Совершенно точно. И не продам его в том смысле, что если он попадает в иллюзию, вот, да, как с Мусой было, ой, мне двигаться это, вот, я считаю, что я все время движусь. Я скажу, знаешь что, а давай подумаем, а вот, а в каких случаях это была иллюзия? Например. То есть, ну, вот и все. Мне кажется, такая открытая дверь сейчас у Мусы осталась после нашего разговора. Я хорошо. вообще дверь не закрываю все никогда. Как бы. Нет, нет, все на самом деле хорошо. И есть, вот, я очень хочу донести мысль, что мы, я и каждый здесь имеет право на любое решение. Имеет право ошибаться, имеет право горевать, имеет право все что угодно. Что я могу сделать? Ну, я могу, я обладаю, сократить лак, вот это вот, ну, вот это вот, возврат Возвраток к себе, да? Потому что я с этим бьюсь, потому что я все время туда возвращаюсь. Мне это важно, я так живу.